Итак, вот пять признаков того, что они не заинтересованы в отношениях. Первый – ваш избранник не прилагает усилий. Установление отношений означает, что обе стороны должны прилагать усилия. Вам нужно общаться, выяснить интересы и увлечения друг друга, и проводить время друг с другом. На ранних стадиях романтические отношения могут начинаться как дружба. Однако отношения меняются, когда оба человека обращают больше внимания на мелочи друг в друге. Интерес взаимный начинается с простых вопросов. Например, понравится ли им это? Этот вопрос раскрывает целый ряд задач, которые указывают на один факт. Вы хотите узнать о них больше, потому что у вас возникли чувства. Пристальное внимание к мелким и незначительным деталям означает, что вы заботитесь о чьей-то благополучии, комфорте и мнении. Если ваш избранник не прилагает усилий, чтобы узнать о вас больше и проводит с вами больше времени, то скорее всего вы им не интересны. Второе, они говорят о своей личной жизни. Этот знак трудно оценить, потому что все зависит от тона. Если вы заинтересованы в ком-то, вы, вероятно, не будете говорить о своей личной жизни с ним. Конечно, это относится не ко всем. Однако, если ваш избранник подходит к вам и хочет относиться к вам как к ведомой или ведомая, есть небольшой шанс, что они заинтересованы в вас в романтическом плане. Номер три. Они держат вас на расстоянии вытянутой руки. Когда люди влюбляются, они склонны раскрывать секреты, которые они не рассказывают другим. Они стремятся установить эмоциональную близость и принять другого человека в свой внутренний мир. Однако тот, кто не заинтересован в этом, они могут рассказывать вам о чем-то, но они не пригласят вас в свою личную эмоциональную жизнь. Номер четыре. Они отказываются от планов. Еще один признак того, что, что кто-то не заинтересован в романтических отношениях, это отказ от планов. Отлынивание также означает отсутствие обязательств. Когда кто-то влюблен или хотя бы заинтересован, он будет стараться проводить как можно больше времени рядом с человеком, который им нравится. Следовательно, если ваш избранник внезапно отменяет планы, постоянно опаздывает и активно избегает строить с вами планы, то, возможно, вы им неинтересны. Тогда номер пять – они флиртуют с другими людьми. Это очевидный признак того, что они не заинтересованы. Некоторые люди могут думать, что другой человек прикидывается недотрогой, и это может быть именно так. Люди играют в недотрогу, чтобы, чтобы узнать, интересны ли они другим. Но зачем вам бегать за кем-то, который заманивает вас, играя с вашими чувствами? Если очевидно, что вы заинтересованы, если ваш избранник постоянно неуловим, то, возможно, вы ему не нравитесь. Относились ли вы к какому-либо из этих признаков? Выяснить, заинтересован ли кто-то, интересуется ли кто-то вами, довольно сложно. Если вы находитесь на раннем этапе отношений и не уверены, что заинтересован ли другой человек, обратите внимание на то, как он себя ведет. Общение также имеет ключевое значение. Трудно говорить на подобные темы, но это может помочь вам обоим и избежать сердечных страданий в будущем.